то, как я вижу, как прийти к тому, чтобы быть этой девушкой на миллион. Девушка на миллион это та, которая живет в гармонии в согласии с собой, та, которая живет так, как она считает нужным. Ну что ж, моя авторская методика. Итак, четыре части это как раз будут четыре блока, которые на курсе. Первая это работа с нашим подсознанием: все ваши страхи, все ваши травмы психологические, мы все это копаем, разбираем, это все излечиваем, естественно, да. Потому что без этого никуда. Потому что пока в голове мусор, его нужно вычистить. Вот разбираемся с вашей личностью с тем какая вы настоящая будет несколько методик одна из них это архетипы тест на архетипы и другая еще одна методика тест на 16 характеров и ну еще может быть парочку да да чтобы у вас целостная картина была суть в чем что мы наша личность состоит из субличностей которые есть те кто прямо на президиуме личности по центру стоят они больше всего рулят в вашей жизни есть те кто средневыраженные. И есть субличности или архетипы, тоже это могут называться, к дальнего круга, те, которые у вас слабо выражены. Под тех, которые сильно выражены, много энергии дается. Под тех, которые слабо выражены, средне выражены средненькой энергии. Под слабо выраженные энергии почти не дается вам от пространства, от мира, от жизни. И, соответственно, ресурсов и возможностей. И поэтому, если вы будете себя позиционировать в своих... В настоящих природных архетипах в своих самых сильных субличностях, то, соответственно, у вас все будет получаться. Вот и тогда будет энергия, тогда будут глаза гореть, тогда будут цели правильные, мечты правильные, путь правильный, и вы будете с кайфом уже идти по жизни. И даже если будет тяжело, будет где-то что-то не получаться, это не значит, что легко идти по жизни, это не значит, что хоп и сразу все получилось. Это значит, что где-то трудно даже, но ты понимаешь, глаза горят, ты идешь к своей цели, ты хочешь, чтобы было все прям по кайфу, да, и у тебя все получается. Да, НЛП. НЛП это техники НЛП. Как не быть зависимым от отношений, это будем тоже разбирать сейчас. Да, очень много я изучала НЛП, очень много техник из НЛП, очень будет много техник из режиссуры. Да, да, оттуда, потому что там режиссура, это такая психология, это прям про профайлинг. будет очень много из режиссуры по профайлингу, по тому, как себя позиционировать. Ну, так, это дальше следующие блоки, да. Первый блок ⁇ это работа с подсознанием. Второй блок ⁇ это самооценка. Вот там мы создаем себя, прям создаем целостную, потому что, чтобы идти в отношения с мужчиной, прежде чем идти в отношения нужно вообще отношения с собой построить. Да? И мы этим занимаемся. Самооценка. Мы ее будем создавать. Посмотрите, четыре уровня самооценки существует. Когда говорят вам про адекватную самооценку, адекватной самооценки не существует. Красотку на всю голову смотрели же, да, фильм, наверное. Ну, если нет, посмотрите. Адекватной самооценки не существует. Существует высокая и низкая самооценка. А адекватно, когда вам говорят, вы неадекватная. Извините, это вы неадекватный, потому что вы вмешиваетесь в мою жизнь и мне вообще в свое мнение мне пихаете, потому что самооценка это то, как я сама себя оцениваю. Да? И то, как ты себя оцениваешь, это и будет давать тебе какие-то результаты в жизни. И если ты в это на тысячу процентов веришь, то мир окружающий в какой-то момент начинает в это тоже верить. И самооценка высокая-низкая четыре этапа самооценки устойчивая низкая самооценка, неустойчивая низкая самооценка, неустойчивая высокая самооценка и выстой, устойчивая высокая самооценка. И вот наша задача прийти к устойчивой высокой самооценке, чтобы кто бы что бы вам ни сказал, вы понимали, что просто у этого человека не в порядке с башкой, что он вам какие-то тут советы дает вообще. Вот, ну в смысле лезет и вам чего-то, ну там мужчины, которые начинают говорить, что да ты посмотри на себя, да особенно, ну, как какие-то такие ну, мужчины не очень недоразвитые, так скажем, да, которые понимают, что ему до тебя еще вообще далеко, а он ну, начинает там пытаться твою высокую самооценку вниз опустить, да, но ну, чтобы ты к нему, к недоразвитому, как бы ему дала. Вот так вот, да, ты будешь понимать, что как бы не надо обращать внимание на этих мужчин. Если у тебя будет что-то не получаться в жизни, ты будешь понимать, при высокой, стабильной высокой самооценке, ты будешь понимать, что это всего лишь период, который нужно пройти, чтобы достичь, достичь своей цели. Либо ты будешь понимать, что нужно просто одну гипотезу тестировать, вторую, третью, четвертую, да, и ты все равно получишь то, что ты хочешь. Итак, четыре уровня самооценки, да, и если вы находитесь на стабильной низкой самооценке, ее нужно расшатать нам так, чтобы вы перешли на следующий уровень, и мы это будем там есть определенные техники на следующий уровень. Неустойчивая низкая самооценка. То есть устойчивая низкая это когда вы считаете: ну все, я никто, звать меня никак, я там страшная, тупая, какая-то еще там конченая, и так далее. Потому что мужики мне сказали, мир мне сказал, родители мне об этом сказали, всю жизнь твердили, вот я в это верю. Вот. А следующий более высокий уровень неустойчивая низкая самооценка. Когда вы понимаете, ну, как бы я так, так себе, конечно, но вот в каких-то моментах я могу быть, например, ну, я там некрасивая, но умная, да, или там я э, не умная, но красивая, да, вот, или там я вот это-это не могу, но зато я э, там в чем то еще там, зато пирожки хорошо пеку, да, вот, и, в общем, в чем то вы уже находитесь, себе, вот, ну, что есть где-то хорошие моменты. Потом идет более высокий уровень, неустойчивая, высокая самооценка. Когда вы считаете себя классной, вы понимаете, что вы классная, вы уже прям тверды в этом, казалось бы. Но вдруг, если кто-то вам говорит, да ты посмотри на себя, ты страшная, или да ты кому нафиг, ты нужна баба с прицепом, вы сразу такая хопс и сникли, да? Вот, это неустойчивая высокая самооценка. То есть вроде бы вы такая вся классная, да? Но стоит вас чуть-чуть подшатнуть, и вы сразу такая... Может быть, они правы, может быть, и вообще настроение испортилось после этого сразу, и уверенность пропала. И более высокий уровень, да, самый к чему я вас хочу, девочки, привести устойчивое Высокая самооценка, когда ты понимаешь, что ты классная, с тобой все хорошо, все замечательно. И если а, мир окружающий тебе говорит, ну если, например, у тебя там, не знаю, 20-30 килограмм лишнего веса, и тебе мир об этом говорит, ты уже с высокой устойчивой самооценкой, ты не будешь обижаться, ты просто скажешь, ну да, у меня есть эти, этот вес. Но если ты хочешь, ты его будешь убирать, да, если не хочешь, ты его не будешь убирать, но ты уже не будешь расстраиваться по этому поводу. Вот. ну конечно, если ты сбросишь этот лишний вес, то твоя самооценка укрепится еще сильнее. Это я просто знаю по себе, да, потому что у меня было такое, что лишние там 10-15 килограмм веса, и я пришла к своей красивой форме. Можно еще худее, но в принципе эта форма, вот ну, тот вес, который здоровый вес для моего роста. Вот. Следующий. Блок, следующий модуль, это личный бренд, это то, как мы себя позиционируем. Это третья неделя курса. Личный бренд это из бизнеса взято. Да? Как личный бренд прорабатывается? Берется любой бренд вообще бренд, хоть чего, даже компании. Берется личность, которая стоит во главе. Если про личный бренд, это личность, которая внутри вас сидит и прорабатывается. Все ценности прописываются, позиционирование, целевая аудитория, которые ваши, и мужчины, те, которые ваши, не тратить время. Прям вы вот в этот момент, когда вы начнете прорабатывать личный бренд, это на личной истории на ваши И все все все вот это будем прорабатывать когда вы пропишете свою личную историю, когда вы пропишете себя, свои достоинства, свои недостатки, у которых мы найдем оборотную медаль, вот, когда вы научитесь себя правильно позиционировать, и я вам в этом помогу, я объясню, как это сделать, и мы с вами это будем делать на практике, то ваша самооценка, которая и так уже высокая, она тут вообще просто закрепится, как фундаментом станет просто, и никуда ее уже после этого не сдвинуть, потому что когда вы понимаете это твердое становится внутри вас просто, да, а вот это твердое осознание, кто ты есть, это не просто любовь к себе, это не просто принятие к себе, это прям вот этот твердый внутренний стержень, понимание того, какая ты есть вообще, и ты будешь уже позиционировать это. Таким кайфом, ты, тебе уже никакой мужик или какой-то тренер не скажет: ты неправильная женщина, потому что ты солнечная, понимаете. Да? Или ты неправильная, потому что ты работаешь, а типа женщина не должна работать. Или наоборот, ты неправильная, потому что ты полностью зависима от мужчины. Да? А должна еще быть кем-то в социуме. То есть ты уже не будешь этого слушать, ты будешь понимать, что правильно так, как ты считаешь нужным. Вот, и это все исходя из твоего личного бренда. Ну, то есть есть женщины, которым нельзя не работать. Я вам так скажу да потому что ну, если женщина там такая вот как я сильная властная и если я еще не буду куда-то энергию кроме семьи и кроме личной жизни свою то я начну устроить всех ну как бы семью мужчину вот поэтому мне нужно где-то организационные свои эти качества воплощать и мы будем разберемся с вашими вообще внутренними потребностями чтобы они у вас воплощались вы чувствуете себя счастливой тогда когда вы воплощаетесь в жизни, вот, и а, так, личный бренд а, туда будет входить и внешняя ваша упаковка, да, как позиционирование себя и в соцсетях, и на сайте знакомств, а, все, мы будем подбирать фотографии, М -м научу вас делать фотосессии сами, самим делать, не обязательно куда-то идти, сами делаете все, вот, а, позиционирование себя, так как, а, что такое позиционирование, что такое личный бренд, это управлять мнением других людей о вас понимаете то есть а то как как вы себя создаете позиционируете, это будет не просто а, мы так решили а это будете вы настоящие вы будете смело заявлять миру о том какая вы классная вы будете смело об этом говорить и вы будете управлять вниманием других людей и они будут о вас думать точно так же Понимаете? Не другие люди вам диктуют, какая у вас самооценка, не другие люди будут вам диктовать, какой вы должны быть. Вы будете другим людям внушать, транслировать то, какая вы есть, своим правильным позиционированием. Итак, это третий блок личный бренд. Ну и, собственно, про сайт знакомств, да, то, что я говорила. Вот помните, да, как Настеньку из сказки Морозко спозиционировала себя. Вот он получил мужчину. И потом всю жизнь, ну не всю жизнь, в смысле совместную нашу с ним жизнь, да, вот я постоянно скидывала эту овечью шкуру. За этой овечьей шкурой была тигрица, которая говорила, я такая, у меня такой характер, что ты мне вообще мозги делаешь. А он мне говорил, что женщина не должна быть такой. Женщина должна быть вот этой смиренной овцой. Ну той, какой я себя позиционировала на сайте знакомств, какой он меня выбрал. Девочки, давайте уже не будем себя позиционировать кем-то другим, давайте уже сами с собой. Да? То есть после этого я уже по-другому себя стала позиционировать, как харизматичная, эмоциональная, амбициозная. То есть я такая, и для меня это кайф и норма быть такой. Поэтому а, вы каждое свое найдете, да мы вместе найдем это и создадим вас <соценно> целостный образ такой. да вот И будем позиционировать. Ну, четвертый блок – это основа мужской и женской психологии. Вот здесь будет тот самый профайлинг. Время сейчас уже очень такой темп в жизни большой, да. И уже там ходить, встречаться долго, узнавать человека, уже нет на это время. Вообще ценить свое время. Ну, как бы в сутках всего 24 часа, тратить их надо более эффективно. И поэтому, как вот, вот сейчас я на данном этапе, я вот вижу мужчину, я уже по фотографии, как профайлинг считываю, что он из себя представляет. А я, там, если Тиндер говорит, да, то там дальше третьей фотографии уже можно не листать, я понимаю. По тексту, который он пишет э, в анкете, я понимаю, что он себе представляет. По первой фразе, которую он мне написал, я уже знаю, что он из себя представляет. Это профайлинг, это мы изучали, кстати, на режиссуре, тоже э, мимика, жесты, э, лицо, э, физика его, да, физика тела, потому что гормоны, которые в нас внутри есть, они тоже нам диктуют, э, то нами управляют гормоны. Мы все гормональные существа, и от того, какой у вас набор гормонов, от этого у вас и характер, то есть мозг ваш подчиняется этим гормонам. От этого у вас тел, тип телосложения, да, определенный. То есть вы можете по типу телосложения понимать, какой мужчина что из себя представляет, какое лицо у него, да, по его фразам, по жестам, по мимике вы научитесь это считывать, да, и мы вот эти психотипы будем мужчин изучать, изучим психотипы основных мужчин, психотипы по внешности, психотипы, ну, то есть, как по внешности определить, да, какие-то моменты из НЛП, да, вот этот профайлинг, он тоже в НЛП очень используется активно, да, то есть я какое-то время… Прям просто подсела на изучение НЛП, это нарабатывается очень быстро, девочки, да, особенно если вы будете как в качестве тренажера Тиндер использовать, вот прямо фотографии листаешь, листаешь, листаешь, и ты начинаешь понимать разбираться. Основа мужской психологии а, и женской, и там и про потребности будет, и все. И то, как вы это будете использовать, да, зависит от вас. То есть, если у вас в целях вы не хотите долгосрочных отношений, но вы хотите, например, букетно-конфетных периодов, да, то вы под это целевую, целевую аудиторию мужчин, которых мы будем прописывать в личном бренде, в блоке личного бренда, вы будете только из этой целевой аудитории мужчин брать. Других не будете просто. Зачем вам тратить время? Смотрите, вы можете рассеивать себя на много-много кого, а можете узконаправленно. Да? Мир изобилен, вообще изобилен. Мужчин невероятное количество, и вы можете... На всех тратить время все свою своей жизни, да. Можете целенаправленно видеть, о, вот это мой человек, это мой человек, да, по характеру, по телосложению, по каким-то еще штукам. Вот, а, то есть, ну, я, например, понимаю характер человека уже по внешности. Я понимаю, что одно качество, которое мужчина, который рядом со мной обязательно должен быть, это он добрый, потому что я девушка с характером. Я имею в виду, что я очень такая эмоциональная, темпераментная, да, и а, я в какой-то момент поняла что я только с добрым мужчиной, с добрым таким спокойным могу общаться, ну, в смысле, в долгую общаться, да, вот. а такой же, как я, огонь мужчина, он просто, ну, будет итальянская семья, и я в какой-то момент поняла, что это не про, ну, то есть лет до 25-30 даже можно вообще вот этих всех эмоций хапнуть, да, но потом хочется как-то, если уж быть с кем-то, чтобы это был свой человек, да, вот этого своего человека вы себе и пропишите под себя, под свой личный бренд. Вот И, собственно, мужчины, типологии мужчин и как с ними себя вести с разными психотипами мужчин, да, потому что к одному один подход, к другому другой. И вы можете, ну, во-первых, в жизни применять не только с мужчинами, вообще в жизни, да. В жизни мы как бы с большим количеством людей взаимодействуем, да? и к одному нужно через разум подойти, к другому через власть, через его потребности, к третьему через эмоции, к четвертому через его доброту и, ну, и для всего есть свои инструменты. да, И мы это с вами все изучим. Ну, во-первых, чтобы вы для жизни это все знали. вот, Но ну, и для мужчин, если короткую дистанцию вы общаетесь, то вы можете подстраиваться, быть разной. Да? Но если вы хотите именно для отношений в долгую мужчину, да, то тогда вы уже для себя определяетесь, какого психотипа вы выбираете мужчину. Вы с собой определитесь, кстати, вот по этим а, тоже там будут, а, квадраты психотипов а, поведенческих, а, вы там тоже определитесь с собой, да, потому что а, начните понимать тоже, с, какой к вам подход должен быть, да, и об этом мужчине нужно уметь тоже говорить и рассказывать, что, что вам нравится, а чего вам не нравится. Вот, а, не надо ждать, когда мужчина догадается. Вот, нужно ему об этом рассказывать вот а, так дальше ну вот собственно такая система да и тот кто берет пятую бонусную неделю еще да то там будет уже практика тиндера там тиндера знакомства свидания как общаться с мужчинами, прям будут конкретные скрипты, скрипты там топ-3 вопроса на Тиндере. Смотрите, почему часто мы как бы начинаем психовать чего-то, мы девушки эмоциональные, эмоционируем многие. да, вот. И когда на сайте знакомств да, встречаются не те мужчины, как что-то не то начинают говорить или так далее, что-то не получается, мы сильно эмоционируем. А эмоционировать здесь не надо, нужно, как бы сайт знакомств это как воронки. Да, как воронки продаж в бизнесе, там также воронки идут Это как вот через сито просеиваете песок, чтобы своего золотого мужчину найти да? вот. И поэтому там будет первый этап Это кого мы лайкаем Мы не лайкаем всех подряд Мы будем тех, кого по целевой аудитории нашей да, лайкать вот. Дальше, первая фраза, которую всем Мы не эмоционируем по поводу того, что он ответит, не ответит Вы живете в изобилии, мы все живем в изобилии Мужчин много. Вот первое сообщение всем одинаковое. Вот, и в зависимости от того, как он отвечает на это сообщение, да, будет, а, ну, анкету составляем так, чтобы а, там было правильное позиционирование да, на вашу цель. Вот и, соответственно, первая фраза мы ею отсеиваем еще какое-то количество людей, да, мужчин. Вот, потом вторая фраза, можно две-три фразы в, в, в, в, в, в, в, на Тиндере, вот, и потом переводим только в WhatsApp, только потом, потом фраза обязательно в WhatsApp, да, которые с, тоже тестовые сказать ему, да, тестовые вопросы. Вот есть девушки, конечно, у каждой своя, может быть, стратегия, да, я вам предложу свою испытать вот она у меня работает есть девушки которые очень такие надо долго ходить встречаться мне жалко время на это представляете вот ходишь ты долго встречаешься ждешь когда он для тебя что-то сделает намекаешь ему долго что ты говоришь и потом в итоге он этого не делает и ты психуешь да ты расстраиваешься из-за того что ну вот потратила там месяц два-три своей жизни на это представляете а кто-то живет годами и ждет когда же он позовет меня замуж и когда говорят девушка не должна говорить о своих целях должна ну не знаю у меня вот так происходит да если я говорю о своих целях я сразу говорю о своих целях да чего я хочу и если мужчина мне подходит под мои цели да нам с ним по пути не подходит не по пути вот поэтому эти тестовые вопросы да? Вы их можете под себя потом переделывать, да, как-то, но вот эти тест-вопросы, а потом уже идет там вы, а, какие вопросы вообще мужчине обязательно задавать нужно. А, отношения – это как в бизнесе тоже. А, в каком смысле? Вот мы, девочки, такие все в романтику уходим, такие дурочки-дурочки вообще, когда мужики нам мозги как бы лапшу вешают. Да, они это циничные очень, они по своей цели понимают, что им надо. Вот. А девушки, они такие в романтику ходят и говорят, ну так как же я у него спрошу, а как же он же обидеться может? А они же мужчины-манипуляторы, они такие, о, типа ты меня обидела таким вопросом. А сами они не обижаются, ну, в смысле, не думают о том, что как бы ты обидишься, и ты не обижаешься, когда тебе говорят, там, что он хочет секса ну как бы вроде как он нормально что об этом спросила как бы а что ты подарки будешь просить это типа ненормально вот и здесь это убирает все вот эти мы берем эти ваши страхи сомнения да потому что у нормального мужика вот девочки из-за чего расстройство происходит не тех мужчин просто выбираете да потому что если вы изначально не выясняете у мужчины, кто он какой у него уровень жизни да то соответственно потом как бы вы что то просите а у него даже ресурсов нету то есть изначально он должен быть ресурсным, да, вот и дам схему по как выбирать того мужчины, который ну, то есть вам какая-то сумма вместе необходима, да, и какого уровня должен быть мужчина. То есть прям у меня все четко просчитано, я очень логический человек. Я ä, поняла такую вещь для себя, и я прям, когда это поняла и проняла в себе, я поняла, что по-другому я не буду. Вот как раз в этом тестировании, там ä, тест на характер да, тоже. И там есть, в результате идут шкалы. Там, что, экстраверсия, интроверсия, там да? ну это каждая шкала. И на 100 баллов, ну, куда что у тебя больше, да? И то есть какие-то шкалы у меня. 50 на 50, там плюс-минус 10, да. И я в каких-то моментах так могу, в каких-то так. Но две шкалы, которые у меня, я несколько раз делала тест в разном настроении, там через какие-то периоды. И у меня всегда я экстраверт, прям зашкаливает, и я логик. То есть экстраверт это я очень эмоциональная такая, да. Вот, и я логик, то есть у меня все четко по полочкам, у меня все по пунктикам. И а, в чем мой плюс большой, да, что я выдаю информацию очень структурированно. Потому что, ну, как бы я для себя просто вывод такой сделала, что во многих женских тренингах это дается эмоционально, но не структурированно. Это дается романтично. И потом ты выходишь, такая ах! И куда и чего? И как бы столько вроде знаний, все положили и все перепуталось, да? Вот у меня такого не будет. <свят> у меня все будет по пунктикам, все будет четко. Вы будете прям будет выдаваться информация так, чтобы она у вас прям по полочкам укладывалась в голове, и то, как ее применять в жизни. Вот, те, кто был у меня уже на. На Magic Lady, на вебинарах. Я проводила вебинары по NLP. Вот. И там, как раз, девочки знают, да, что даже те, которые эту тему, например, тема НЛП там была, по, по потребностям, по психотипам мужчин были, ну то, что, то, что у нас тоже будет в этом в курсе. Вот. И девочки, которые там бойгужанки давно уже в этой теме, и они уже эту тему как бы по психотипам мужчин много где изучали, они мне пишут в отзывах, есть, кстати, отзывы у меня, это можно почитать, пишут в отзывах, что Марина, наконец-то, ты, ты, ты настолько логично все это объяснила, прям по пунктикам, по полочкам, что теперь у меня в голове я теперь понимаю, что к чему это очень важно да чтобы у вас в голове был порядок вот и я вас к этому порядку в голове приведу вот в голове в личности а порядок в голове когда когда вы гармоничны с собой, со своей личностью. Вот. Ну и, собственно, если идемте более там на пятую неделю, да, вы со мной, то это более расширенный тариф, да, получается. То вам этот курс еще и окупится. Три тарифа 10-12, по-моему, или 13 так, Слайды. Слайды. Я опубликую тарифы потом, да, тариф. Есть общий тариф, да, когда вы просматриваете все, вы все это делаете, но в самостоятельном режиме, хотя вы находитесь в чате, вы там можете обсуждать какие-то моменты, да. Вот, 10 тысяч, 12 или 13 расширенный, туда входит еще пятая неделя. Вот, и плюс дополнительная моя помощь, да, в составлении каких-то вещей, да, проработки моментов каких-то. Вот, и третий тариф, это когда я веду прям вас за ручку. Вот, там и личные консультации, там будут прям все. Я все составляю с вами, прорабатываю. То есть я прям ваш такой личный тренер на этот месяц. Даже больше получается. Вот. Ну и тут уже по-любому оплатится. Потому что, ну, девочки, ну, давайте будем честными, да, в Москве от мужчины создать 25 тысяч рублей, это как бы, ну, для Москвы вообще копейки, да, есть для регионов. Ну, если, блин, я вот сейчас не в Москве живу, да, я жила до этого в Москве, я сейчас не в Москве, и для меня нормально взять и попросить у мужчин 25 тысяч рублей. И тут не так много богатых мужчин, как в Москве, да. Если вы в Москве находитесь, то эти 25 тысяч вам в первую неделю отобьются на Тиндере. Поэтому я тут вам помогу, вот. И да, еще есть тема такая, знакомство с иностранцами, вот. И тоже деньги, подарки от иностранцев, я эту тему тоже знаю. Вот. Поэтому тут как, какое знакомство вы выберете в своем городе, в чужом городе. Может быть, вы захотите переехать в чужой город. Вот я что-то в Москву пока не хочу. У вас там такие ограничения, а у нас тут такая свобода. Может быть, вы захотите переехать туда, где более лучшие условия жизни, чем у вас, там, где вы живете. Вот. А с этим как раз за месяц коучинга, тренинга вы разберетесь, да, куда вы вообще хотите идти. Про три тестовых дня. Если вы хотите получить доступ курсу на первые три дня, где уже будет проработка, там уже будут прям конкретные, уже будем копать очень глубоко, вот, и вот эти первые три дня курсу доступ бесплатный, для этого напишите мне в директ слово эфир, вот, и я вас добавлю в группу, где, собственно, будет проходить тренинг весь, да, ну, первые три Тестовых дня. Вот вы посмотрите, как я работаю, посмотрите, как я умею заряжать, как я умею с вами работать. Коучинг ⁇ это про то, чтобы как выходить из всего вообще, всех ситуаций, которые у вас чего-то вам там не устраивает в жизни, да, идти из зоны дискомфорта, которые вас не устраивают, в зону комфорта. Вот морковка сзади – это зона дискомфорта, то, чего вам не нравится. Морковка впереди – то, что вам нравится, зона вашего комфорта. Пишите в директ, либо слово «эфир», если, ну, можете просто написать там «хочу получить доступ к курсу». Да? Вот, либо слово «эфир», тогда я вас отправляю, добавляю в канал с тренингом на три бесплатных тестовых дня и также можете записаться ко мне на бесплатную короткую консультацию. Собственно, вся структура обучения состоит из моей психотерапевтической практики, из моего опыта, из всего того, что я в жизни прошла, и я над собой себя создала. Так, Марина, огонь! Твои курсы прекрасны! Спасибо большое! Спасибо огромное! Девочки, вы можете почитать, кстати, отзывы о... там есть в, вот эти сохраненные highlights, есть отзывы с прошлого курса и с прошлых вебинаров. Курс у меня был Magic Lady, и там, девчонки, как раз вот, там все эмоции почитаете. Ну и про то, чтобы быть собой, да? Я предлагаю небольшое упражнение сделать уже сегодня, Прям взять ручку, бумагу вот после этого эфира и сесть написать. В детстве... Хотя давайте я сначала расскажу небольшую историю и упражнение из этого. Вот. В общем, в детстве я была... Мне очень нравился цирк, точнее клоуны. И мы каждые выходные, каждое воскресенье ездили в цирк. И я только ради клоунов. А почему мне нравилось это? Да? Для меня это было чудо. Выходит человек на арену, в центр. Арены делает руки в стороны и кричит: Привет! И все вокруг становятся счастливыми. Ну, то есть я была счастливой, становилась, и мне казалось, что счастливы все. И я хотела стать клоуном, но клоуном не выходить, не работать в цирке, а именно выходить вот так вот, в центр какого-то зала, говорить привет! И вот своей энергией, своими словами, с собой, позитивом своим других людей делать счастливыми. У меня такая детская мечта была. Вот, и ну, в детстве мы чувствуем себя очень хорошо. Мы еще наш мозг не забит всякими стереотипами, догмами, чего нам можно, чего нельзя и так далее. Вот, и, собственно, я эту, эту свою потребность, эту детскую мечту я сначала реализовывала как ведущая праздников, выходя на сценическую площадку, на сцену, говоря людям «Привет!», и заряжая их своими словами, своей энергией, своим позитивом, видя их счастливые глаза. И когда я работала ведущей, я сейчас тоже продолжаю работать, но был период, когда я прям очень, Работала много в этом, то есть вот тот период звездный мой, солнечный такой я его называю, вот, и э, я заряжала людей, я всегда говорила, я не праздники провожу, я людей делаю счастливыми. И вот знаете, это ну, реально то, когда вы одно дело вы механически какую-то работу выполняете, а другое дело, у вас есть миссия, вы людей делаете счастливыми. Сейчас, когда я уже свои, свой опыт реализую в тренингах женских, в блоге своем, то я не просто веду блог, я не просто провожу тренинги. Я выполняю свою миссию, свое предназначение, то, какое меня создала природа, то, о чем я знала еще в детстве, что я хочу людей делать счастливыми. И вот э, я предлагаю вам... Провести такое уже сегодня, начать <смех>, путь к себе, провести, э, записать вот это э, прям на бумаге, вспомнить свои детские мечты, кем вы хотели быть, что вам нравилось, прям достать себя, распаковать себя вот в детстве, вспомнить. Кто-то помнит хорошо себя в детстве, кто-то плохо. Вот, э, постарайтесь поспрашивайте у тому, родителей, вот вспомните, о чем вы мечтали. И вот то, что было вашей детской мечтой, это на самом деле есть мечта вашей души, это есть ваша цель, это есть то, то есть то, о чем мечтает ваша душа, оно будет реализовываться легко. А все остальное это просто механики, да? То есть вот, ну если у меня была детская потребность сделать людей счастливыми, да, но ну, делать людей счастливыми не через благотворительность, да, не ходить там, вот как в начале эфира говорили, по, по домам престарелых. Вот я не люблю ходить в места боли. Я люблю быть солнцем, чтобы освещать собой этот мир. Ну, вот я такая, у меня такая природа, да. И люди исцеляются от взаимодействия со мной. Ну, вот я такая. Вот, и я свою природу поняла. А если я пойду туда, где люди страдают, начну на их волну переходить и страдать, я начну болеть то есть это я, я это знаю. И я не люблю это. Я люблю быть исходящим источником света. Это моя природа. У кого-то природа заботится о других, да, у кого-то природа завоевывать, у кого-то. Ну, в общем, мы разберемся с вашей природой, да? Вот, а, и, девчоночки, я вас приглашаю на свой курс, девушка на миллион, и приглашаю на бесплатные тестовые три дня, где вы как раз и поймете, да, чего вы. Хотите, уже уже начнете понимать и, собственно, уже определитесь, да? Вот, а по ценам, по, по предоплате, прочие моменты, обо всем этом и в сторис, и в постах, и в закрепленных обязательно завтра. Да, сделаем завтра день, посвященный описанию всего этого курса. Вот, и я все это опубликую. Если есть какие-то вопросы, я сейчас пролистаю. Ой, девочки, спасибо. Мне прям, я даже заскриню прям. Девочки, еще просьба такая. Если будет возможность, поделитесь, пожалуйста, этим эфиром, там, подружкам расскажите. Вот, возможно, им это пригодится. Итак, главная тема, которую я затрагиваю, еще раз скажу, да, это самооценка, это твоя личность, целостность твоя, к себе настоящий прийти, любовь, уважение к себе и так далее. да. В общем, самооценка, личность, персональный бренд, то, как ты себя позиционируешь мужская психология и отношения с мужчинами вот ну и, и эксперт по тиндеру, <laughs> это тоже я вот и в общем мы вот эти вот все пункты затронем на курсе девушка на миллион девчонки я буду рада вас видеть еще раз пишите мне в директ если хотите участвовать в первых трех днях там уже будет насыщенный контент девочки поэтому а потом будет день отдыха один чтобы вы разобрались в себе и решили приняли решение так что еще так на курсе будут онлайн встречи со мной будут домашние задания каждый день я с вами буду на связи с обратной связью будет рабочая тетрадь доступ к закрытым мероприятиям мой материалом и ВИП-учениц, которые по третьему тарифу Я еще добавлю в список близкие друзья И будет лично им всякие рассылки делать Ну, рассылки в смысле полезными материалами Вот, помогать им рекомендациям и прочее То есть, ну, те, кто в третьем тарифе Те идут прям со мной за ручку да? Мы вместе, я все во всем помогаю На обучение есть рассрочка 50% сейчас оплачивать остальную сумму через неделю вот, девочки, если вы еще не читали мои посты, да, посмотрите, почитайте, и как раз вот та тема, что тебе можно все. Вот представляешь, тебе можно быть любой, той, какой ты считаешь нужным, какой путь выбрать, вы все помните про зону комфорта и дискомфорта, если вы пришли туда, где вам говорят, что <laughs> как бы можно жить лучше, да, значит, что-то в данный момент в вашей жизни вас не устраивает. То есть это зона вашего дискомфорта и вы хотели бы в зону комфорта вот и вы можете делать для этого конкретные шаги да я приглашаю вам вас присоединиться ко мне вот в бесплатную неделю до да, сначала и ну либо остаться в зоне дискомфорта и тогда вы сейчас в какой точке а находитесь вы и через полгода и через год Будете там уже и через 10 лет, да? Вот поэтому, чем раньше решите двигаться, тем лучше. Вот, я надеюсь, что вы примете такое решение. Еще есть такой вариант это личных консультаций, долгих, часовых, час-полтора, да. Это может быть одна консультация, это может быть личное ведение через личные консультации, когда мы прорабатываем ваш путь. Вот. И, ну, это уже пишите мне в директ, да, отдельно. Вот и тоже, но ну, на самом деле лучше даже больше я советую вам а, не отдельными личными консультациями, да, а, а именно пойти на курс, в котором будут еще и личные консультации. То есть вы и информацию будете получать, да, а, ту, которую все получают, ну эту общую, да, прокачка себя, плюс еще личная работа с вами будет, это еще круче. Жду вас у себя на курсе. В тестовую неделю приглашаю вас, которая в четверг уже начнется в этот. Пишите в директ, если хотите участвовать в моем курсе. Я добавлю вас в канал.